Я приветствую тебя, мой юный подаванты на канале Илья Декс. И сегодня мы продолжаем играть в Вальхейм. Сегодня мы нашли новый биом, новую руду и много чего интересного. Например, нового огромного монстра. Все это ты увидишь сегодня в этом ролике. Так что не забудь назад нажать, назад, нажать, нажми, пожалуйста. Нажать кнопку подписаться, поставь лайк, напиши комментарий, напиши как тебе это видео. А мы начинаем. Кстати, хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал. Туда ты можешь залететь, почитать новости. Туда я выкидываю новые свежие видео. Также в кружочке иногда бываю. И все остальное. А также есть у нас свой чат. Там мы можем с тобой пообщаться и обсудить все, что ты захочешь. Жду. Так, друзья. Я создал кирочку. Вот она на семерочке. И к нам прилетел хугин. Черный лес богат минералами. Здесь можно найти медь в почве и олово вдоль берегов океана. А теперь пойдите и встряхните землю. Значит, будем долбить, как я понимаю. Ну, раз это кирка, и он говорит, минералы добывать. Придется добывать медь и олово, да? Да, прийти отсюда. Да, сука, испаряется, ладно. Пока, пока что я добавил вот ульи нам. Помните, мы убивали пчел, из них выпадала матка. Получается, сделал ульи. и обнес э, внизу вот такой вот, как стеной дополнительной, чтобы оно выглядело, ну, чуть-чуть красивее, чтобы не было дырок таких. Хотя, может, и на сваях красиво выглядело, в принципе. Не, и добавил вот это вот и вот тут сундук с едой. Это все, что мы во время охоты добыли. Вот, пока больше ничего не переделывал, не доделывал. Э -э -э я думаю, сейчас сделаем стрел, будем идти уже в черный лес. Так что... Что это? Так должно быть, наверное, да? Да, видимо, так должно быть. Так что сейчас магическая скейка, и мы идем в темный лес. В общем, мы добрались до темного леса. Иди отсюда. А, нашли какую-то деревню. Сейчас мы ее облутаем. Узнаем, что, где, ничего. Ага, понятно. И пойдем, как я понимаю, вон тот темный лес, где елочки. Растут. Деньги, давай. Стрелы давай. Это все не помешает. И еще пару домов у нас осталось, да? Ага, отлично Кремень я у себя соберу Янтарь, не знаю, смысла пока нет Собирать вообще Каменная постройка какая-то Вон, вон Там, а, там вроде Херня с палкой вон, А, нет, а без палки Вот такая же, только была больше и с палкой Кто? Где? На меня кто-то где-то нападает. А кто и где, я не могу понять. Во, вообще замок какой-то. Сейчас, сейчас узнаем, что там за замок у нас. Я знаю, что нам здесь надо искать подземелья. Японский бог. Это что? Почему у вас так много? Сюда. Йо, они не пробиваются. Но викинг с топором Все разберется, конечно Они, они, они Со звездой, со звездой Со звездой, звездатой Ёб, Твою мать, уйдите У меня 45 хп осталось э, У меня щит есть Давай а, -а, а 28 хп, Давай, давай, давай, давай Еще удар ему Хорошо, хорошо о это ворона, ворона, бочка, шкура оленя, камни нам не надо, черника, стрелы. И все. Это, короче, они строят себе дом из камня, как я понимаю. А мне надо починиться. Мне надо верстак. Все, отлично, мы подчинились. Что-то мне страшно даже дальше заходить туда куда-то. Это что? Залежи меди. Оно. Ну. Да, реально, залежи меди, медная руда. Это то, о чем Хугин говорил нам. Вот, вот, вот он прилетел рассказывать. Давай тогда мы сейчас сразу пометим с тобой здесь. Меньше. Кайф, кайф. Рассказывай. Необработанную руду нужно перерабатывать в плавильне, прежде чем вы сможете использовать ее в кузне. Чтобы построить плавильню, вам понадобится ядра суртлинга. Ищите их в темных местах под землей. Это глаз Грейдворфа. А нам нужны ядра суртлинга. Пошли дальше, пока поисследуем, потом вернемся. Она как раз на... На переходе. Скелеты какие-то. Сюда. А у меня тоже щит есть. А я не понимаю еще как блокировать. Больно. Бьются больно. А я понимаю с них должны кости падать. Да, падают. С них долж... Ай. Вот стрелами вообще больно бьет. Все, успокоился. Что, Хугин, что ты мне хочешь рассказать? В десятом мире есть шахты и подземелья. Эти памятники прошлого и чаще всего они наполнены богатствами давно утраченных цивилизаций. Я понял. Вот это подземелье, походу, он сказал. Да, погребальные комнаты. Блять, но здесь? Блять, ты кто? Его вообще не видно было. Куда пойдем? Давай пока в открытые двери и по порядку хочу. Тут что? Тут ничего. И тут ничего. Хорошо, хорошо. Чем, чем? И тут ничего. Кайф. Кайф. вас много, ребят. Стойте, стойте, стойте, стойте. А! Они пройти не могут. <связывая> Чмошники. Правда, мне бы подхилиться как-то. Блять, а без, а без этого, без факела... Вышли! Они вышли! 12 хп! Ну их нахер. Надо подхилиться. Что? Я рано, мне кажется, туда пошел. Хотя, ну, мне Ворон сказал: Иди, добывай медь и еще там что-то. Я пошел. Нашел медь. Он мне написал: Ты можешь его медь использовать только в плавильнях. Потому что мы с вами медь подобрали одну, а новые рецепты не открылись. Сказал: Ищи подземелье. Мы нашли подземелье. Опять ничего, не могу пройти. <с> Ужас 42 хп. Давай, бей Чмошник, давай-давай Подожди, он что, застревает? Он не может меня здесь бить? А! Ёб твою! Хватит! Не-не-не, я сейчас опять не выживу Звуки странные какие А давай со стрелы. Стрела на стрелу, давай Ха, изи бой. Вздыхай. Хорош, хорош, я молодец. Лучший. И ты за стрелы иди. Тихо, не бей. Хорошо. Нам там какой-то рецепт новый открылся. А шо, я без щита хожу все это время. Подожди. Направо, налево, давай направо, они а оттуда что бегут все. Йоу Рубин. Перья нам надо. Перья делают нам с вами. А это что? Еще рубин, и еще перья, и еще деньги. А тут разжиться можно. Не понял. Я так заблужусь. Я отвечаю, я так. Вот, ядра сурклинга, то что он сказал Вот, плавильня и печь И что? И где? А сколько надо на плавильню печь? Плавильня 5, печь 5 Класс То есть нам надо сначала Подобывать вот этих вот ядер Блять, а там дальше ничего нет? Есть, нет, есть Что за Что за катакомбы? Стой, не бейся, давай Я ударю, заблокирую, ты ударишь Стой, не бей, ладно, бей Все, вздыхай Здесь нету ядров Подожди, моя... вот этот проход, это что? Это никуда тоже, да? Бля, я тебе говорю, комбо заблудиться можно Вот отсюда мы пришли И тут пусто Понял, принял. Сейчас тогда пойдем к меди. У нас есть? У нас нету. Надо нарубить дерево немного или по дороге найти. Я же там верстак ставил. Вот дерево. Сейчас починимся. И пойдем дальше искать такую же. Пойдем дальше искать. А, и я, наверное, там сундук поставлю, что ли. Вот тут где-то же. Вот медь у нас. Где, где, где, где, где? Ну.. Вот уже. А, все, я думал, пропало. Типа зачищаешь этих. А, тут есть сундук, -мо. Но все равно починимся сначала. Потом сундук. Давай самое ценное сюда. Это, это, это, это. Там кого-то избивают. Это, это, это. Черника, хавчик новый, шкура. Да, да, мы все сюда скинем сразу, чтобы место не занимало. Все, потом заберем. Отлично, отлично Хорошо, погнали дальше исследовать. Блять, что это? Ёб твою мать! Его по-любому вот что-то такое. Иди сюда. Иди сюда, мы будем с тобой сейчас разбираться. Скелеты. Тролль. А ты опасен? Ладно, иди отсюда. О, скелеты. И пеньки, они воюют. Давайте, давайте. Да не на меня. Хорош. Мы с тобой размотали. Семена. Моркови. Кайф. Будем хавать морковку. Бля, та херня бегает, дерется что со всеми подряд. Это ж скелеты? Опять. Скелетная, да? Да, да, скелетная. Хорошо, надо еще покушать. Ух, ну это да, это конечно. Справа, лево, середина, да, как всегда. Не бей. Так, пошли направо сразу справа у нас враг успокойся я не понимаю я его блокирую нет я всегда держу эту правую кнопку мыши но блокируется ли он от этого окей окей тут ничего давай прямо теперь опять Здесь сейчас комната дух дух ⁇ Ёб твою дух не, я его так буду бить. Я понял. Ты выходишь. Я думал, вы не выходите. Епт твой дух какой-то. Смотри, он горит, видно, видно человека очертания, видишь. Все, минус дух. Пойдем туда, где он был. Вижу ядро суртлинга. Еще ядро суртлинга. Это уже два. Это уже три. Вот, нам второго босса пометили. Окей, отлично. Мы еще. Что это? Янтарная жемчужина. Короче, есть интарь, есть интарная жемчужина, я понял. Мы еще второго босса с вами пометили. Вообще по кайфу. Тут ничего. Окей. И сюда. Достань щит. Ты достал щит? Где? Давай, сразу. Сразу по порядку Охю мать Звуки, страх, ужас Давай сюда О, ядро Ядро мне надо Ядер мне надо много Еще ядро, хорош Уже сколько? 4 и там у нас одно лежит 5 Тупик Окей Короче 5 у нас есть, 5 нам надо было 10 10, но это на 2 плавильни а нам... Что здесь светилось только что? Что-то можно было... А, это дверная дверь. Деревянная дверь. Еще ядро. Хорошо. Короче, по кайфу. Мы вроде все зачистили, у нас есть... 6 ядров. Дашь? мы же все зачистили. Там точно были. И тут были, да. Главное, никого нет, но звуки продолжаются. Наверное, рядом еще одна есть. Усыпальница. Или как она, погребальница? Блядь, он до сих пор там стоит. Это не медь? Нет. А что второе нам еще говорили? Медь и еще что-то. Морковка. Вижу морковку. Верю в себя. Ля, ну, ходит там, кем-то, он с кем-то кем дерется вечно там. Я его прерывать на этом не буду, останавливать от этого. Сейчас давай отнесем все домой, ядра все. Нам что, камень нам не надо, шкура. Да на янтарь поменяем, он все равно бесполезный. Все, погнали домой, сбегаем сейчас быстренько. И уже будем возвращаться сюда. Будем долбить медь тогда. Смотрите, короче, там, где мы бегаем, поднимаем кости вот в этих сооружениях. Походу ночью спавнятся скелеты. А, видишь, скелеты. А днем они рассыпаются в эту. В труху. О, в кучу костей. Прикольно. О, сейчас будет драка. <думут> Делайте ваши ставки, дамы и господа. На правой стороне ринга у нас... Все. Был скелет. А что ты на меня резко сагрился, слышишь? Иди, давай, гуляй. Не, ну я могу его уже положить. Я их уже не так сильно боюсь. Я того тролля боюсь. Я его еще не бил. Я его ударю, я посмотрю, что со мной будет после этого. А, вот. Хотел сделать ставки на правом углу ринга. У нас скелет на левом. Грейт Ворф. Это же глаза Грейт Ворфов, правильно? Да, Грейт Ворф. Окей. Ну, не получилось. Продолжаем путь домой. Пока что. Так, мы уже дома. Я рассортировал, что где... И получается, вот мы можем теперь построить либо плавильню, либо углевыжигательную печь. Уголь, уголь, кстати, я добыл из... я жарил мясо. Вот это вот мясо жарил здесь, получается, и его здесь сейчас нету. Уголь, получается, пережарил, и мне выпал уголек. То есть уголь можно так делать, в принципе, если мясо сгорит, я думаю. Поэтому нам сейчас целесообразнее поставить углевыж... плавильню, вот эту. Мне кажется, целесообразнее пока поставить ее. Какой стороной ее ставить? И где главное? Хороший вопрос где? Нехороший вопрос как? Давай, я не знаю, вот здесь у нас будет плавящееся место. Ля, ну давай так, чтобы подход со всех сторон был. Поставим. Есть подход? А, вот, вот, вот. Добавить уголь. Тут что? Тут ничего. Тут. Я медь добавил, походу. Отойди, Хогин. И тут тоже ничего. Как я понимаю, здесь засыпаешь медь, здесь уголь. Поместите сюда необработанную руду, чтобы избавиться от примесей. Получить кусок очищенного металла для обработки в кузнице. Чтобы разжечь правильно, вам понадобится уголь. Чтобы получить его, постройте печь и заполните ее древесиной. Подожди, у меня где-то был уголь. Если он подходит, я просто буду мясо сжигать. Но все равно сейчас пойдем. Если найду еще вот этих красных ядр, ядер, то будем построим, несложно. Не вот, а если... Вот я уголь взял, давай. А, ну подходит, подходит. Кайф. Тогда погнали... Погнали, наверное, добывать. И надо подчиниться. Погнали добывать уголь. И погнали... Блять, уголь, ядра сурклинга добывать. И за одну медь соберем. Все, что есть. Кайф, кайф. Дух, дух, дух, дух, дух. А, это не дух. Это куча костей какая-то. А, это их спавн. Бля, это точно как в Майнкрафте. Это гребаные спавнеры есть в подземельях. Там кто-то долбится. Ядра Суртлинга, мои любимые. М -м, обожаю. И рубинчик. М -м -м. А где рубинчик? Давай сюда. И стрелы. И еще ядро Суртлинга. И древний. А, уже есть. Окей. Хватит. Я иду. Успокойся. Дверь сломаешь. Короче, у них... А, все, да? Короче, у них есть свои спавнеры. Сколько у нас я... Шесть. Шикарно вообще. Ты шок. Мы теперь можем построить у у у углепечь. О, еще медь. Пенек. Ля, у нас меди тут за зашибись вообще. А как второе интересно выглядит? Медь и еще что-то надо нам собирать. Медь. Давай тут тоже пометим. Медь. Все. Нам надо собрать ту медь... Надо, да, и... И что-то костей у меня много, ну ладно. Я думаю, нам хватит. Нам надо собрать ту медь, отнести ее домой и переплавить. А где... Где вот медь? Что шуршит, журшит? Блять, эти дурик с первой локации. С нуба локации. Надо починиться. Надо починиться, потому что как придет кто-то... Я могу так? Не могу. Ладно. Был бы лайфхек. По кайфу. Что у нас здесь еще? Ну ничего ценного не осталось. А По дерево положим сразу. Пусть здесь будет. Мы же все равно здесь строимся пока что. Так, нам надо 7. И будем доставать медь. Уже кто-то где-то жужжит. Надо похавать. Вот, я же говорил, придут. У них, походу, тоже какой-то спавн свой здесь есть. Потому что приходят вечно, вечно просто. Я нажал кнопку F, и у меня применилась сила эктюра. Вон, эктюр вверху, 5 минут. И, типа, я теперь быстрее бегаю, либо что-то такое. Кайфово. Не, вроде не быстрее, но вроде дольше. Да, обычно тут я уже выдыхался. Угу. Кайф, кайф, будем использовать тогда. Который раз мы прибыли домой. И теперь мы можем построить. Теперь мы можем поспать, я считаю. Поспать это самое главное решение у нас. Спи. Сейчас поспим и я думаю будем. Мы же там добыли ядра суртлинга. Построим эту углеперерабатывающую печь. Во сне. висите, у огня в большом зале. вас окружает болтомня знакомых голосов. Лица расплываются как дым. Лица расплываются как дым. черт с ним. Строить. Дождь. А где ремесло? 20 камня надо. Mm -hmm. Давай закинем медь, которую мы принесли сразу. А уголь пока, пока ничего не выплёвывало. Уголь пока трогать не будем. Оставшуюся медь, я думаю, скинем. Вот сюда пусть лежит. Сразу менеджментом займемся Отлично Прекрасно, идеально И ценности Да, я тут менеджмент провел Не помню Показывал, не показывал Получается, добавил три ящика сверху И разобрался, где что у нас лежит Сейчас в такую погоду идти Бачаек сколько? У них сходка? Прикольно а сейчас в такую погоду идти добывать ресурсы, ну такое себе. Это же ночь еще или уже утро? Типа я спал и я проснулся и мне написали доброе утро. Но все темно, как ночью и дождь льет. Начнем добывать дерево? А зачем? А зачем я добываю дерево? Подожди, нам надо было камни. Это привычка со стройкой Сразу надо что-то строить, пошел добывать дерево Ну окей, сейчас тогда добьем это дерево И пойдем добывать камни уже Кстати, у нас есть кирка Мы же э, долбили медь И выпадали камни Правда я их выкинул, чтобы медь помещалась Она весит не, не а, она весит много У меня вот инвентарь на 300 кг И она забивала мне полностью 300 кг 20 штук Поэтому Не очень приятно что у нас столько весит, конечно. Но все равно, мне очень интересно, что с нее получится. С этой меди. Что это? Блять, я думал, мутант какой-то. А это Грейд Ворф в олене стал. Окей, значит, нам надо добиваем это дерево и камни, камни, камни. Сейчас попробуем вот этот камень рядом разбить. Киркой. Если он разобьется, вообще будет шикарно. А ну, сюда. Ляп! Быстро, на карту. Да бьется, Урон проходит. Я в одной серии бил березу, во второй вроде. Когда мы строились, я ударил березу, мне написало не тот инструмент. Там, скорее всего, топор лучше нужен. Вот, значит, если бы я не мог это разбить, мне бы писало не тот инструмент у вас. Идите отсюда нахер. А так нет, пишет нормально. Дыра. Теперь здесь дыра. Я просто мимо меди уже промахивался. И тоже дыры делал. Я могу так ямы рыть целые. А, ну мне кажется, она сломается быстрее. И это долго. Легче действительно ходить и собирать камушки. Хотя... А, так у меня уже есть 20 камней. Тогда недолго вообще. Я думал, он дает по пару камней. А ну, 5, 8... Давай, ломайся уже, я пошел. Все, все сломалось. Сейчас тогда построим быстренько с вами. О, кабан. Они мне уже не нужны. Ха, нахер. А эти сидят. Раз, два, три. Полетел отсюда, и ты лети. Не буду их сейчас убивать, на это время тратить. Это нам не надо, я считаю. Ох, при дожде. ФПС падает. Да, да, можем построить теперь. Давай построим рядом возле печки. А ее топить не будет, слушай. Если... Ну, я понимаю, вот так... Уберись Да Добавить wood Wood это дерево English language man Учи английский О, А оно мне сейчас будет Оно мне сейчас будет выплевывать его прям в воду Подожди Подожди Что я делаю не так со своей жизнью Сейчас мы решим эту проблему кардинально А не не выплевывает воду Но все равно решим проблему yeah. все теперь оно не должно не уплывать ничего по идее а может я хуже Давай. сейчас сейчас сделаем а пять я умею все исправлять да да, я умею все исправлять Во, идеальная ямка Шикарно Воу Сильные волны Давай теперь закинем сюда Уголь То есть это мне надо куча дерева Правильно оно делается Надо здесь поставить еще Давай дерево сразу возьмем, все что у меня есть Оставим это Оставим это. И камни мне, в принципе, сейчас не нужны. Оставим их. О. Медь. Кузница. Новое строение, кузница. Так. 4 камня, 4 угля, 6 меди. А, ну, это нормально, в принципе, я 20 принес, но мне хватит. Мне еще кардинально хватит. Сколько? Сейчас, короче, быстро сделаем медь тогда. Сколько у меня уже меди? Две. Надо шесть. И что там еще надо? Я забыл. Десять дерева у меня есть. Мне еще одиннадцать отдать. Четыре угля, четыре камня. Окей. Давай сразу сюда. Пойдем тогда камни сейчас. А. -а, -а. Кстати, надо убрать все вот эти камни с моего двора. Не хочу камни на дворе. Вот во дворе. Это же прям, ну, это же не каменный сад какой-то. Это нормальный человеческий двор с газоном, с дорожкой вот из грязи и вот и болото. Ну хоть какой-то дорожкой. Тогда надо будет ее как-то сделать по-другому. Может деревом заделать? Ну чтоб как в цивилизованных странах было они. Такое Болото, дерьмо Говна, кусок И так далее А у нас там тем временем Выплевывается и выплевывается да? Три угля И две меди, это четыре Мне надо еще две Мне надо еще 2 и 4 угля И будем строить кузницу Посмотрим, что она даст вообще На, держи так, а у меня 10 дерева, 8 надо закинуть Раз, два, три, четыре Четыре, еще четыре, короче Короче говоря, еще четыре Пять уг... Ля, ну вот это вот бегает туда-сюда каждый раз Уголь подобрал, уголь закинул Она у меня еще так неудобно стоит, прям в стену А. Надо было ее по-другому ставить Кто знал? Супер дырка хе ну вот, да, оно бы, мне кажется, уплывало, если бы волны были, оно просто туда его смывало. Так я хоть супер дырку сделал. А до меди оно не достает. Сколько меди? Шесть меди есть. Четыре угля над. Ооо, оно и до меди доставало только что. Давай четыре угля. Раз, два, три, четыре, да. И десять дерева. А что трясется, все это? Я застрял что ли или что? Или идет кто-то? Или что происходит вообще? Вроде никого нет. Да, это я, видимо, застреваю тут. Со стороны моря звук странный, но... Ничего страшного. Так, 4 угля есть. Будем строить кузницу тогда. Да, вот кузница. Она где должна быть? Ремесленная стойка. Давай построим здесь. Поставишься? Поставишься. Хорошо. Давай вплотную. Медный нож, подсвечник. 8 меди, две древесины. И все. И накидало мне надо. Ладно, пока оставим медь тогда. Пока все это оставим, сейчас пойдем дальше добывать. Все, пусть будет здесь медь у нас. И уже будем тогда разбираться, кстати, в следующей серии, я добуду медь, принесу ее сюда, переплавлю, и уже будем думать, куда ее одевать в следующей серии. А пока что, дорогие друзья, мы сохнем, мы сидим на кровати, мы отдыхаем. Всем хорошего вечера, подписывайтесь на телеграм, на инстаграм. Подписывайтесь везде где есть ссылки внизу, можете заходить в чат пообщаемся, в Discord также можете залетать, всем хорошего вечера и всем пока.